привет ребята добро пожаловать на канал в этом видео у нас будет разбор моих сделок я вам покажу что лично я отрабатывал покажу сколько удалось заработать и возможно мой опыт поможет зарабатывать также вам поэтому ставьте лайк авансом быстрее подписывайтесь на канал ребята если ролик не понравится в конце спокойно лайк можно убирать поддержите старика в общем давайте сразу без лишнего воды переходить к разбору моих сделок первая сделка была открыта по инструменту dogecoin вот такая вот у нас есть формация данная формация у нас имеет одно касание, второе касание, то есть хороший уровень поддержки. Около этого уровня поддержки у нас имеется проторговка, и я собственно ожидаю пробоя этого уровня. Вот как это все дело было в стакане, как вы видите, у нас здесь нету какой-то сверххорошей активности, но все-таки она в моменте появляется, разбирают плотность на уровне, плюс здесь было круглое число 0.0.96, поэтому я ожидал увидеть какого-то хорошего движения. Лимитки у меня были пониже, но, к сожалению, до них цена не дострелила, я вышел немного раньше, как только там цена как-то начала вкатывать, себя в стакан вел как-то непонятно. Хороший пробой всегда должен сразу рисовать зеленку. Собственно, начали вкатывать, вышел с этой позиции. По дневнику трейдера эта ситуация выглядит вот так. Заходил я вот здесь, там, где красные треугольники, ну и выходил полностью там, где у меня зеленый треугольник. Получилось с этой ситуации немножко буквально заработать, плюс 22 доллара в копилку. Ну, а если вы, ребята, хотите видеть мои сделки быстрее других, то можете подписаться на инстаграм. Обязательно проверяйте никнейм, потому что мошенники могут поменять буквально одну букву, предлагают какие-то разгоны депозитов, доверительное управление. Я этим не занимаюсь. Также я не имею WhatsApp, не пишу вам первые. Всегда на это обращайте внимание. Собственно, все мои сделки также есть э, в закрепе. Следующая сделка была открыта по инструменту эфира. Здесь у нас также есть один уровень поддержки. Второй уровень поддержки, который находится максимально близко рядом друг с другом. Также у нас имеется проторговка перед уровнем и это ребята по факту основные факторы для того чтобы заходить на пробой также некоторые мне писали и спрашивали в комментариях почему ты заходишь на пробой откуда ты знаешь то что будет пробой ребят я не знаю будет ли там пробой я знаю точно то что за каждым уровнем поддержки имеются стопы если этих стопов достаточно то вероятнее всего мы пойдем хорошо пробивать как раз таки этот уровень в том случае если у нас опять же не только стоп лосс есть но и также участники в рынке которые берут пробой этого уровня, по факту это основные такие условия, чтобы заходить и тоже зарабатывать на пробоях к сожалению данную сделку я не записал в стакане но там все было довольно таки грамотно удалось заработать 169 чистых долларов и в данной сделке я пробыл всего лишь 4 секунды, как вы видите я дал довольно таки много на комиссию поэтому если вы хотите экономить на торговых комиссиях, то под каждым видеороликом в описании вы можете найти ссылки, которые дают такую возможность, поэтому кому это нужно, переходите в описание и забирайте ту самую скидку Следующая сделка была отработана по инструменту Bitcoin. здесь такая же ситуация как и в предыдущих ситуациях, есть у нас первый уровень поддержки, есть второй, третий уровень поддержки. Проторговка перед уровней. Монета у нас активная, поэтому ожидаю пробоя как раз-таки вот этих вот уровней. В стакане данная ситуация выглядела вот так. Сразу выставил отложенные заявки на открытие позиции. Ну и сразу заявки на закрытие. Но как вы видите, никакого движения здесь абсолютно не было. Это обычный закол уровня. И опять же, система может работать. Но только при грамотном соблюдении риск менеджмента вы в долгосроке будете зарабатывать. Минуса тоже бывают. Не всегда ты заходишь в позицию, где достаточно стоп-лосса где достаточно участников, в данном случае был просто закол уровня. Поднимнику трейдера эта ситуация выглядит вот так: красные треугольники это там, где заходил, ну и зеленые там, где выходил. Собственно, на этой сделке потерял 30 долларов. Следующая сделка была открыта по инструменту Wave. Ситуация похожа на предыдущие, но немного другая. Здесь у нас имеется уровень поддержки, также имеется уровень поддержки в данном месте по лаям. Я эти уровни ставлю. Собственно, есть некая проторговка перед уровнем. Стоило, наверное, ждать более длительной проторговки и заходить уже на пробой этих уровней. Но опять же я решил заходить здесь, потому что по вейвсу было много негативных новостей и вполне вероятно, что этот уровень мы могли пробить. Если вы обратите внимание у меня ниже находится спотовый график он смотрится намного лучше, чем фьючерсный. Я сразу ставлю отложенные заявки на открытие позиции и лимитные заявки на закрытие. Никакого движения не идет, зеленки нет, просто выхожу, ничего не жду это системный минус, такое бывает вполне как бы нормально. Минуса тоже должны быть в торговой системе, потому что некоторые приходят на рынок и думают ну минусов тут не должно быть минуса есть и с минусами надо мириться не миришься с минусами потом будет больнее в общем на споте смотрелось бомбово на фьючах не так бомбово но я все-таки решил отработать и по итогу получил системный минус по дневнику трейдера эта ситуация выглядит вот так здесь я заходил здесь я вышел и отдал на данную ситуацию 37 долларов ну а теперь переходим к самым интересным сделкам там где был получен основной профит у нас имеется инструмент дэш этот инструмент у нас формировал уровень сопротивления и также около этого уровня у нас формируется проторговка также этот инструмент находится в топе роста неплохо активно растет также четко виден вход объема поэтому я мог предположить то что движение вверх у нас продолжится поэтому есть уровень сопротивления есть проторговка рассматриваю здесь точку входа и буду заходить на пробой этого уровня также здесь если вы обратите внимание находится рядом круглая цифра 49 долларов здесь Здесь также стоит плотность на этом круглом числе, поэтому это еще была одна дополнительная вероятность того, что пойдет хороший пробой этого уровня. Собственно, забирает в эту позицию, идет хороший прострел, меня закрывает по лимитным заявкам, я кликаю кнопку D, плюс на небольшую часть меня здесь еще разворачивает. Собственно, здесь происходит вкат, выхожу из позиции, четкая, крутая, быстрая сделка. По дневнику данная ситуация выглядит вот так, зеленый треугольник там где заходил, красный там где выходил, собственно удалось заработать 117 долларов. Также на маленькую часть меня перевернуло и удалось тут еще буквально 1,5 доллара забрать. Ну и последняя, самая интересная ситуация была отработана по инструменту биткоин, на этой ситуации я заработал больше всего. Есть у нас активный рост этого инструмента, также мы видим то, что своим хаем он формирует уровень сопротивления. Далее перед этим уровнем у нас начинает формироваться протраструкция. Торговка на круглом числе 17500. На 17500 на споте этот уровень был не заколот. Там было прям круглое число 17500. Поэтому я все-таки рассчитывал, то, что мы будем снимать ликвидность за этими уровнями и, возможно, можем получить хороший импульс на продолжение. Свои отложенные заявки я решил выставить именно таким образом. Часть поставил прям вообще в локальный уровень, часть поставил перед плотностью, ну и часть поставил уже после плотности, которая находилась на круглом числе 17500. Ну и, собственно, лимитные на заявки уже ставил так, ориентируясь на предыдущие пробои. Идет у нас хорошая активность, идет хороший импульс, небольшой там был отстрел, фиксируется часть по лимитным заявкам потом я кликаю кнопку D, меня еще каким-то образом как-то переворачивает в общем вот как была отработана данная ситуация. По дневнику трейдера эта ситуация выглядит довольно таки интересно зеленые треугольники там где заходил в позицию на красные там где фиксировал свою позицию на вкате я закрывался поэтому здесь я отработал довольно таки технично, ничего не пересиживал забрал то что рынок давал 6 секунд в сделке плюс 260 долларов, но опять же меня открыла на маленькую часть э, в обратку, поэтому здесь дополнительно упало еще. 70 долларов, далее был прям сильный импульс, но этот был импульс на новостях, в последнее время я такое уже прям не отрабатываю Итого за эту неделю пока что плюс 570 долларов, посмотрим что будет дальше, ребят, поставьте пожалуйста вот лайк, ну по-братски вот спуститесь, там вот если вы не знаете где находится лайк, я вам даже покажу, вот как выглядит лайк, вот так он выглядит, да, палец вверх ставите, если не понимаете, если не знаете где подписаться, там есть такая красная кнопка если она у вас красная, ну уже как бы сделать серой я думаю это не сложно. поддержите старика напишите любой комментарий потому что делаем полезный контент вы мне тоже делаете полезно собственно надо же развиваться вы развиваетесь в плане трейдинга я развиваюсь в плане э, медики поэтому как это сказать друг другу делаем приятное всем большое спасибо за просмотр всем удачи всем профита счастья мира добра и всем пока